Добрый день, граждане, товарищи! Я проживаю в поселке Пироговский. Проблем у нас там, конечно, хватает. Не в последнюю очередь наркомания. А наркомания, она из-за того, что полиция бездействует. И, например, алкоголизм. Это вот я говорил, как сотрудник муниципальной организации, которая занимается уборкой мусора. Много шпицов, много алкогольных бутылок. Но сейчас я Костройстве проблем, которые сверху идут У нас очень серьезная проблема В принципе по всему городскому округу тищи По застройке Взять, скажем, наш поселок Пироговский У нас в начале 90-х годов было просто дофига аварийных домов Соответственно, в 2000-х Альянс застроил нам почти весь поселок своими желтоватыми умеренно высотными домами их очень много было построено расселили только один ветхий дом потом нам устроили жилой комплекс Пироговская дивера на слушаниях люди выступали против этого жилого комплекса но власти нас не услышали соответственно этот жилой комплекс который неподалеку от берегов Пироговского водохранища он вообще не предусматривает расселение ветхого военного жилья. То, то же самое с жилым комплексом Афродита. Только и сейчас встал вопрос о том, что начали строить жилой комплекс диалект, который предназначен для расселения военного жилья. Соответственно, людей из военного жилья расселят в один дом, а потом еще одна 17-этажка вырастет. Но у нас не езиновые дороги. У нас раньше постоянно Осташковское шоссе стояло э, в пробках. Сейчас оно немножко подразгрузилось после разгрузки Ярославки. Э, но эти бесконечные стойки они приведут к тому, что эта двухполосная э, Осташка, она, конечно, расширена э, вплоть э, до беленинова. Э, но ну, а она двухполосная, она же не ретиновая. Она бесконечных этих стройок выдерживать не сможет. И с живым комплексом Пироговская ривьера уже возникла проблема, связанная с тем, что нам хотели сделать объездную дорогу, от которой на самом деле мало полку, но это уже другой э, вопрос. Но сейчас ее э, заморозила, заморозила дамба. У нас же там на Пироговском дохранилище дамба, с которой вода спасывается и продолжает клязьма. И вот на дамбе решили, что эта дорога представляет опасность. Соответственно, когда все эти жилые комплексы, также еще жилой комплекс в районе Бултино строится, когда это все наводит, у нас опять может возникнуть транспортный коллапс. А еще, конечно, с усмешкой могу вспомнить, что на днях у магазина Печевочка у нас увидел рекламный прокат от губернатора Воробьева о том, что несколько сколько у нас новых сельхозземель было введено. Вот там, где сейчас строится жилой комплекс Парговская Ривера. Там раньше выращивали картошку. Потом, когда, к сожалению, совхоз Тимлязева пришел упадок, в этих краях просто косили сено для того, чтобы коров кормить. А теперь этих сельскохозов и земель нету, И это вот просто смешно. Соответственно, вравьё в отставку! Спасибо.